Здравствуйте, уважаемые зрители подписчики канала про цветок». В этом видео с вами я, Пашкивич Анна. И мы говорим на такую тему, как сажистый гриб, как он проявляется на наших овощных посадках, что же с этим делать. Всякий раз, когда мы заглядываем к себе на огород, в теплицу, делаем обход, осмотр, то обращаем внимание на характер окраса листовых поверхностей наших овощей. И в случае, если мы видим такие вот почернения, потемнения, как с... С наружной стороны, так и с внутренней стороны растений овощных, то мы можем с полной уверенностью сказать, что на них, к сожалению, поселился сажистый гриб. Сам по себе сажистый гриб относится к категории грибов, которые не паразитируют, а которые являются запрофитами. Иными словами, они не внедряются в растение, они не нарушают его метаболизма. Но чем больше сажистый гриб разрастается по листовым поверхностям, по стеблевым поверхностям наших растений, тем интенсивнее он закупоривает усечные системы, наши листовые поверхности испытывают недостаток кислорода, не протекают полноценные процессы фотосинтеза и впоследствии листовые поверхности скручиваются, увядают и затем опадают. Впоследствии мы недополучаем урожай или его полностью лишаемся. Распространению сажистого гриба способствует высокая температура и различные насекомые, которые паразитируют на наших овощных посадках. В частности, если на ваших растениях первоначально поселился сажистый гриб, то можно с полной уверенностью сказать, что он там уже не первый. Наверняка на наших растениях кто-то живет и паразитирует. Например, тля, трипс, мучнистый червец или щитовка. В моем случае сначала на э, арбузах и огурцах поселился клещ. Затем на них пришли трипсы и впоследствии появился сажистый гриб, который сейчас распространился не только на огурцы, но также на баклажаны, на арбузы, как я уже сказала. И пошел распространяться на томаты. Поскольку сажистый гриб не является паразитом, а является сапрофитом, он питается теми выделениями, которые оставляют после себя различные паразиты. Эти беловатые липкие выделения называются Двяная роса и вот именно в них размножается развивается своими целями сажистый гриб что же предпринять, если на наших растениях все, все таки поселился сажистый гриб? В первую очередь, при возможности удалить обильно поврежденные листовые поверхности, чтобы сократить популяцию этого сапрофитного гриба. После того, как мы сделали по возможности удаление листовых поверхностей, мы можем прибегать к различного рода листовым обработкам. В частности, можно готовить растворы для листовых обработок на основе медного купороса из расчета 10 литров воды, 5 грамм медного купороса и также добавлять 100-150 миллилитров любого калийного жидкого мыла и этой смесью обрабатывать листовые поверхности. Данный прием будет сокращать численность сажистого гриба на листовых поверхностях наших овощей. Наряду с различными приемами, которые касаются борьбы с сажистым грибом, необходимо помнить, что это не причина, а это уже следствие появления на наших растениях различных э, вредителей. Поэтому необходимо также направ направить борьбу на снижение численности популяции вредителей. Например, с клещом мы будем бороться фитовермом, битоксибацелином. Также допустимо и желательно вносить различные биологические Средства защиты, которые будут являться антагонистами к сажистому грибу. В частности, такими грибами будут являться триходермом. Поэтому можно покупать различные препараты на основе триходерма, разводить их по инструкции и обрабатывать листовые поверхности наших овощей. Надеюсь, этим коротким видео вы внесли всю ясность о сажистом грибе. Оставайтесь на канале Про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. И помните, что бы ни произошло, все вопросы можно решить.